Чему-то учимся у блогеров, что-то изобретаем сами. Это же Декстол. В смысле, а как ты лезу меняешь? Как, как зубами ломан, так. Будем располагать <свёздит> этот утеплитель вот таким вот образом. А вот, в общем, с помощью него мы будем клеить эти экспресски. Что <свёздит> <свёздит> Так что, поехали. Друзья мои, всем привет! Сегодня мы начинаем ряд видео про утепление балконов. Первый этап утепления балконов, с которым мы начнем, это будем утеплять с помощью утеплителя XPS. Плиты полистирольные, вспененные, экструзионные. Область применения – теплоизоляции строительных конструкций. А именно, мы ее будем использовать в утеплении балкона. Будем использовать два вида. Плит, это у нас плита 50-ка и тридцатка, то есть в общей сложности у нас будет 8 сантиметров утеплительного материала. Можно использовать две 50 но нам тут будет достаточно двух, одна 50 и одна тридцатка. А дополнительно здесь на балконе сделали теплые электрические полы и будут установлены две электрические батареи. Потолок и... Под окно тоже будет утепляться. А поверх этого всего у нас будет наноситься декоративная штукатурка караэт. То есть это будет следующее видео про то, как а, подготовить основание под караэт и как нанести эту декоративную штукатурку на стены. А, кстати, на потолке у нас здесь будет натяжной потолок. В общем, все, как это будет происходить и как это будем мы делать, будет в этом видео, в следующем видео. Ну и возможно будет третье видео по завершению всего этого объекта. Так что смотрите, подписывайтесь, пишите в комментариях ваши замечания, предложения, все будем рассматривать и учитывать. Начнем с утепления стены. Вот с этой. Покажу небольшую часть работы, каким образом мы это будем делать. И с помощью чего мы будем это все делать. Так что поехали. Чему-то учимся у блогеров, что-то изобретаем сами. Как сломать нож, хочешь сказать? Он <смех> открывается, нарисовано вверх. Нет, нет, он не открывается. Это же так. Смысл, смысле, а как ты лезвие меняешь? Как, как, зубами ломаю? Так. Все. Ну, лез, лезвие, вот, вот. Вот тут стрелочка нарисована наверх. наверх, на она не идет. Попробуй хорошенько это сделать. Ладно. Так, начинаем с того, что берем первую панель, которая должна быть установлена туда, срезаем. Это нижняя часть мы убрали, вот этот замочек, потому что нам не нужен. И вот эта боковая тоже он нам не нужен. Так, и получается будем располагать этот утеплитель вот таким вот образом. Обязательно я рекомендую, в принципе, как и все, наверное, мастера, то, что вот этот замок у нас был именно вот в таком положении. Для того, чтобы потом удобно было заправлять следующую панель вот сюда. Если мы сделаем наоборот, то вот эта часть верхняя уже будет топырчиться. А так, за счет того, что нижняя у нас вот так вот придерживает верхнюю, и, соответственно, все будет четко. Так, и теперь нам нужно использовать специальный клей для монтажа этих панелей на стену. Так, для приклеивания будем использовать вот такой вот клей Pro Penoplex Fast Fix. Быстро, прочно, точно. Для 10 квадратных метров плит XPS. 3 минуты фиксации под пистолет. Ну, всю инструкцию, короче, применение можно прочитать будет на баллоне, либо на сайте. Все это приобретали мы в Leroy Merlin, так что можете зайти, посмотреть такой баллон, подчитать все описание про него. А вот, в общем, с помощью него мы будем клеить эти XPS на стену. В общем, будем использовать грибочки. Бур-десятка, дюпель для крепления, теплоизоляция. 50 штук, длиной 120 миллиметров. Грибочек. Сразу идет он у нас с пластиковым гвоздем. Дяденька у нас что-то тут сотворил. Это у, Это у вас ЧП Это у вас ЧП. Это ЧП ЧПЧ. Обязательно нужно покупать промывку для пены. Да. Чтобы промывать пистолет после каждого... Так, Вот таким вот образом закручиваем пену. Хорошо, что я это все снимаю. Сережа, поставь ровно баллон. Вертикально, да. Да, Ну, давай втыкай, втыкай втыкай. Смотри-ка. Все получилось с первого раза, да? Ну, воткнуть надо было хорошенько. Вот. Главное хорошо воткнуть. Ну что ж, теперь иди ч, меняй перчатки. А у меня нет других перчаток. Вот такая вот печалька. Я тоже чуть-чуть заморался. Камеру убрал? А, не не нет, Камеру как раз вот надо.. И ручку тоже замарал. Ладно, сейчас, сейчас будем пенить. Итак, смотрим. Вот у нас лишь пятидесятка, который мы просто пока наклеили на клей. А здесь у нас уже идет тридцатка. Мы ее тоже наклеили, но с помощью тридцатки мы зафиксировали сразу два листа. Следующим этапом мы устанавливаем новую пятидесятку. И уже второй тридцаткой мы крепим этот и следующий лист. Сейчас продемонстрируем. Вот так вот аккуратненько она у нас Зашла И, соответственно, за счет вот этой панели удерживается следующая верхняя панель. Следующую можно не отрезать. Да, следующую уже можно не подрезать. Мы вот этот краешек подрезали, чтобы влезло. А здесь вот где окно уже все будем вставлять прям так. Вот. Расстояние у нас вот этой стены до окна метр двадцать. Так что вот эти панели у нас спокойно, без подрезки монтируется. Отлично. Пропенивайте, обязательно пропенивайте и вот эти места, где будет стыковаться. Далее нам В общем вроде все понятно так но если будет необходимость то можно добавить будет сюда пару-тройку дюпелей. но так как у нас все вроде держится нормально так как мы первые зафиксировали правильно все остальные мы можем собирать вот в таком же все порядке то есть теперь у нас сюда вставляется пятидесятка и следом вставляется тридцатка и через тридцатку уже гребем оба профиля оба обе плиты сразу подходим к завершающему моменту мы ну, там у нас маленький кусочек пятидесятки и чуть побольше кусочек тридцатки так и теперь аккуратненько пропениваем все щели которые здесь у нас есть для обеспечения полной герметизации чтобы ни один кусочек холодного воздуха не смог проликнуть в это помещение все запениваем так чтобы у нас прям пена выпирала наружу. Пусть лучше она выпирает наружу, чем не хватает ее там внутри. Крепим 50-ку, следом крепим 30 -ку. Все это пропениваем аккуратно и оставляем ее до полного высыхания. Следующим этапом у нас будет потолок и вот здесь вот часть под окном. Но ну, процедура практически такая же, как и вот с этой стеной, поэтому повторяться мы не будем. А в следующем видео я вам покажу, как правильно сделать так, чтобы при отштукатуре данной стены, данной экструзии, у нас штукатурка не отваливалась. Каким приспособлением и каким лайфхаком нужно пользоваться в данном случае. Итак, вот так в общем выглядит процесс утепления потолка на балконе. Использую я штангу для лазерного нивелира с помощью него подпираем верхний лист утеплителя и снизу вот уже 30 мы таким же образом фиксируем наш утеплитель к потолку используем все те же самые материалы грибочки утеплитель пена и перфората вот и в общем продолжаем все в том же духе не забываем запенивать все углы отверстия щели для того чтобы обеспечить полную герметизацию и холодный воздух не попадал к нам в помещение у нас в общем завершился этап Утепление балкона, вот он такой весь желтенький, под окном, на потолке и две стены, которые находятся друг напротив друга. И следующим этапом у нас будет уже нанесение штукатурки на этот утеплитель с фасадной сеткой. В общем, очень интересный этап, многие делают его неправильно, поэтому отдельно по этому я сделаю видео, как сделать так, чтобы нанеся фасадную тукатурку она у вас в будущем не отвалилась, поэтому смотрим, все это будет на канале Перестройка, ну и немножко на канале Инстаграме. Со словами, здесь могла быть ваша реклама, я завершаю это видео, смотрите продолжение этого видео в следующих сериях, поэтому всем добра, всем хороших ремонтов и пока, до новых встреч на новых видео. С вами был всегда Алинар на канале Перестройка 116.